Добрый день, меня зовут Лев Алексеевский и сегодня я хотел бы рассказать о том, как в библиотеке Qt реализована архитектура модель представления. Если вкратце, главная идея архитектуры модели модель представления заключается в том, чтобы разделить функционал, связанный непосредственно с данными, от функционала, связанного с отображением данных пользователю. То есть, объект модели содержит данные и умеет с ними работать, а... Представление обращается к модели и умеет отображать эти данные пользователю в каком-то виде. Поэтому модель не знает, в каком виде ее данные будут отображены пользователю. А представление, собственно, не знает логики работы с данными. Ну, давайте пойдем к примеру. Я уже создал шаблонное приложение. Пока что это пустая форма. Я предлагаю сразу добавить представление в Qt. Представление находится в разделе ItemViews. И вот мы видим тут четыре различных представления. Вот Представление listView это представление в виде списка. Three view представление в виде а, дерева. И вот представление в виде таблицы а, а, Теперь нам нужно, собственно, написать класс нашей модели. Если мы хотим создать новую модель, мы должны унаследоваться от некой абстрактной модели QAбstractListModule. Это в случае списочной модели. И определить нам нужно несколько методов. Давайте побежимся быстро по ним. Первый метод rowCount, он возвращает количество элементов в списке. Тут все понятно. Второй метод data, он возвращает значение элемента в зависимости от индекса, или в нашем случае от номера элемента в списке. SetData, наоборот, сохраняет а, значение элемента value а, по индексу в модели. И, наконец, четвертый метод FLEX, он. А, руководит такими свойствами элемента, как редактируемость, активность, возможности выбора этого элемента. И еще я добавил а, член класса List, который у меня будет содержать список целых чисел, в котором я собираюсь, собственно, хранить данные. Итак, давайте перейдем к файлу реализации. Я предлагаю в конструкторе сразу же, а, задать какие-то значения, чтобы было что отображать в нашей модели. Итак, у нас здесь лист, и давайте в него запишем какие-то числа. Не знаю, 30 55, 77, ну, пусть три числа мы записали. Теперь давайте переподелять метод count. Тут с ним все, в общем, просто. Мы обращаемся к нашему э, объекту данных, лист, и вызываем метод count, тем самым возвращая количество элементов в списке. Теперь, что касается метода data. Тут надо учитывать тот факт, что индекс вообще-то может быть невалидным, то есть указывать на несуществующие элементы. Поэтому мы должны сначала проверить индекс на валидность, if. Дальше индекс, и тут есть метод it is valid. Если э, индекс невалидный, то мы возвращаем некий пустой ковариант. Пустой как мы видим, мы вернуть должны ковариант. Э, в случае же, если индекс валидный, то мы должны, собственно, э, вернуть значение, но. Необходимо также учитывать, что здесь есть второй параметр, роль. И роль говорит о том, что для чего, собственно, данный метод вызывается. Потому что он может вызываться не только для того, чтобы получить значение а, данного элемента. А, я позже покажу, собственно, это, но для нас сейчас важно знать, что роль может принимать различные значения. И нам необходимо все варианты как-то учесть. Поэтому я пишу switch role и здесь начинаю варианты значений отрабатывать. Первая роль display role. Роль говорит о том, для чего вызывается данный метод. Соответственно, display role понятно. Вызывается для того, чтобы отобразить значение элемента и в этом случае ну в этом случае собственно мы можем вернуть падон uh, да что ж такое uh -huh. так лист add и здесь индекс row uh, вот мы вернули значение, и поскольку я сказал, что э, роли могут быть разные, то мы обязательно должны здесь написать э, default, потому что, э, чтобы отработать все остальные варианты, то есть, допустим, return, во всех остальных случаях мы будем возвращать q вариант, собственно, вот этот самый пустой Q вариант Uh, тогда мы, собственно, все случаи учли, и можем переходить к следующему методу. В следующем методе мы должны, собственно, сохранить в наш лист, то есть лист, сохранить новое значение value. Uh, и мы будем использовать метод uh, replace. Должны указать uh, номер элемента в списке. То есть опять мы пишем index row. И. Значение. Но значение у нас вариант, поэтому мы должны его привести к э, целому числу. Итак, опять-таки. Э, только опять, э, вот смотрите, и даже я уже э, чуть не ошибся. Э, опять у нас здесь имеется роль. Поэтому нам необходимо указать, что э, мы, возвращ, э, мы сохраняем значение только если роль равна Qt. Edit row. Остальные случаи в данном случае э, не надо обрабатывать, поскольку нам не надо возвращать вариант. И мы переходим к следующему методу э, Flex. И здесь нам необходимо опять проверить валидность индекса. Итак, я опять пишу индекс is valid. И в случае э, невалидного индекса. Я пишу, возвращаю флаг э, item, э, pardon, no, item flags. То есть мы никаких свойств не устанавливаем. А, иначе. ну что ж такое? Return. Иначе мы возвращаем следующие флаги. Item. Из uh, enabled, то есть элемент активный. item из selectable. Его можно вы выделять, и item из editable. Его можно редактировать. Но uh, Смотрите, я в данном случае написал вот так, но на самом деле, в принципе, можно было бы в каждом отдельном случае возвращать какие-то э, отдельные свойства, то есть в зависимости либо от индекса, либо от значения э, данного элемента. То есть на самом деле здесь заложена большая гибкость. Итак, в принципе, мы создали нашу простейшую модель. Давайте, собственно, ее назначим представлению. Для этого мы должны создать сначала ее. «coolListModel» «model равно new coolListModel» В качестве родителя, как всегда, указываем «this» И теперь обращаемся к нашему «ListView» и методом «setModel» указываем ему модель для отображения. И в принципе можно запускать можно запускать. И смотрите, у нас в принципе список отобразился. Пока никакой магии не произошло. Мы можем редактировать, как вы видите. А, заметим, вот сейчас вот мы редактируем в обычном а, редакторе, да, поле, редакторе поля, а, и здесь вот мы например указываем какие-то невалидные э, значения, и он тогда сохраняет 0. Ну, так мы, собственно, и указывали. А, а теперь давайте вернемся еще на момент к методу data. У нас здесь могут быть разные роли, как я сказал. И в частности, одна из ролей... Одна из ролей... Это... Case Qt EditRolls, с которым мы уже знакомы. И смотрите, если мы то есть ну, на самом деле, конечно, можно и не переписывать, если мы вернем тоже самое, что и в случае displayrule, а вернем мы заметим а, результат типа int у нас здесь может быть qvn то есть он понимает различные э, типы данных но мы возвращаем int и смотрите что изменится изменилось то что редактор элемента превратился в спин с кнопочками и ввести не цифры я не могу вот я сейчас пытаюсь но не могу то есть э, на самом деле лист view сам по тому, какого типа данные к нему пришли от функции data, он принял решение, какого, какого типа редактора значения будет использоваться. То есть это уже, уже интересно. Теперь смотрим дальше, какие возможности. Я пишу новую новую роль. Допустим, мы хотим, чтобы элементы э, списка были по, э, повыше. Изменить их размер. Уж слишком они э, мелкие. И в этом случае я могу обработать такой вызов. Size, hint, row. И в этом случае мне надо будет вернуть э, данные типа size, Ну ничего страшного, поскольку Covent понимает такого типа а, данные. А, и здесь я указываю, что шейна. Шейную я не хочу менять. А вот высота пусть будет 30 пикселей. Допустим. Опять запускаем. И смотрим: действительно, элементы стали повыше. Так же, как и редактор элемента тоже изменился в размерах. Но на самом деле возможностей довольно много. В принципе, можно посмотреть, как, какие вообще роли бывают. И ну я тут напишу какие-то наиболее интересные, как мне кажется. То есть, например, ну, есть toolTipRoll, tool который отвечает за то, какого... Что будет в подсказке, если мы задержим мышку над элементом? Ну, нам логично, наверное, будет вызвать метод string pardon, q string number и сюда мы передаем а, list add Индекс uh, row. Давайте сразу же еще напишем uh, обработчик. Uh, допустим интересный тоже текст alignment role, который отвечает за uh, выравнивание текста в элементе и здесь мы а, можем написать допустим QtAlign Center Но есть и более изощренные настройки такие как, например, roll, который заведует ShapeTone что несложно догадаться и тогда нам надо вернуть объект класса q фонд. Ничего страшного. Здесь мы пишем, допустим, не знаю, Times New Roman. Далее мы указываем размер, допустим, 12. И указываем фонд bold чтобы текст был живным 12 12 кеглем и наконец тоже полезная роль q oh, cute background role. и здесь мы должны вернуть объект класса QBrush. Давайте здесь более хитро обработаем запрос, вызов, в смысле метода data, и, например, давайте на самом деле здесь напишем value, здесь list add index row. Наверное, надо было сразу же так сделать чтобы не повторять эти вызовы. Uh, и здесь напишем value меньше тридцати. В этом случае вернуть QBrush uh, допустим Qt Red. Если же значение между тридцатью и 60 вернуть кубаж cool Qt uh, yellow желтый, да? То есть мы делаем такой такого рода, а, пропустил такого рода светофор в зависимости от значения элемента подсвечивает его каким-то цветом и наконец return q cool brush cute green так выровним и давайте запустим И мы видим, что наши элементы подсветились в зависимости от значения. То есть я, допустим, пишу 66, у меня останется зеленым. Пишу здесь, не знаю, 12, получается у нас красный элемент. И здесь пишу 45, у меня желтый элемент. То есть, а, на самом деле, достаточно гибкая система. Как мы можем а, моделью задавать... А, то, как будут отображаться элементы. Хотя это немного выпадает из схемы модель представления, тем не менее, это очень удобно. А, однако, если мы, например, хотим еще а, более кардинальнее, если так можно сказать, изменить а, облик наших элементов, то нам придется а, использовать такое понятие, как а, «делегат» который есть в Qt. То есть делегат это и есть некий элемент отображения а, одного а, элемента списка. Да, то есть, если допустим мы хотим, чтобы здесь был не просто прямоугольник какого-то цвета с каким-то текстом, пускай и выровненным, и жирным, и так далее. А если мы хотим, чтобы здесь допустим был слайдер, вместо вот Editor, здесь был слайдер, то нам надо создать не, а, соответствующую делегат. Но этой темы я коснусь в следующем видео. А на сегодня все. Спасибо. До свидания.